Убежал, бежал. бежал. Высоко, высоко прятался кролик. Ой, этот котенок да, не достаешь его тут, запрыг, запрыгнул. То и ты тут его решил догнать, найти. Что будешь лезть сюда? А, почти упал бедняга. Не может, короче, тебя достать кролик. Ну что, маленький вредитель, что ты еще тут сделаешь? Ты что заглядываешь, кролик? Запрыгивай сюда, запрыгивай. Что ты смотришь? Наверх залез, не можешь достать его там. Ну вот хитрый, залез наверх, не достать тебе его, видимо, тут. Маленький вредитель. Кому котенка? Кому нравится котенок такой? Маленький вредитель. Дешево отдаем. Практически бесплатно. 20 долларов и ваш. 20 долларов. Посмотрите, за какого красавца. 20. -ка. Реально 20 долларов. 20 долларов за такого красавца. Посмотрите, маленький вредитель будет у вас дома жить. Предлагается маленький вредитель любому, 20 долларов, и этот вредитель ваш. Смотрите, какой прям тигр, прям белый тигр, маленький. Который уже имел дело даже с зайцами, кроликами, умеет с ними обращаться. Такие вот дела, короче, хватит тебя снимать.